В данном видео я хочу представить организацию вентиляции в квартире посредством приточных клапанов и вытяжных вентиляторов. Квартира разделяется на условно чистые зоны. Это спальня и гостиная комната, куда и нужно обеспечить приток свежего воздуха посредством приточных клапанов, которые размещаются в наружных стенах номер один и номер два. К условно грязным помещениям относятся гардероб, два санузла и кухня. Принцип работы вентиляции следующий. Вытяжные вентиляторы, которые находятся в указанных помещениях, создают разряжение, то есть зону пониженного давления. Чем способствует попаданию свежего воздуха через клапаны. Сейчас вам покажу траекторию. Вот таким образом движется воздух через клапаны и попадает в грязные помещения, обогащая кислородом первую спальню. И гостиную комнату что в комплексе создает воздухообмен необходимый для обеспечения нормированных параметров воздуха в помещениях квартиры но не круглогодично для эффективной работы вентиляционной системы нужно предусмотреть беспорожную систему дверных проемов это приблизительно 5-7 миллиметров от пола до двери для обеспечения свободного прохода воздуха из плюсов этой системы могу назвать следующее что это сравнительно небольшая стоимость второе на монтаж требуется не больше одного-двух дней третье простота эксплуатации. В принципе, из плюсов это все. К минусам относится это, первое, нерегулируемый воздухообмен. Второе, завершение работы при минус 5-7 минус градусов Цельсия для предотвращения образования конденсата и попадания чрезмерно холодного воздуха. Отсутствие качественной фильтрации воздуха, что приводит к попаданию в помещение заранее грязного воздуха. И четвертое, это повышенные звуковые характеристики. Вот вкратце все об этой системе.